Всем привет! Вы на канале Зашумим. В сегодняшнем ролике у нас речь пойдет о шумоизоляции комплексной автомобиля Hyundai Palisade. ли мы, как обычно, с потолка. Вот так вы выглядит обработка потолочной панели в нашем случае. Здесь у нас нанесено два слоя. Первый – это у нас виброизолятор Comfort Mat Viper, а второй – шумопоглотитель SoftWave 15. Ну и, как обычно, мы не закрываем ребра жесткости материалами. После шумоизоляции потолка мы переходим к шумоизоляции пола в салоне и багажного отсека. В багажном отсеке у нас нанесено два слоя материала. Первый – это виброизоляция, их тоже двух, два вида, это атом и вайпер. И поверх нанесен слой шумоизоляционного материала блокшот. Мы не забываем про обработку крыльев, арки у нас также обрабатываются из внутренней стороны. А также здесь нанесены вот эти вот элементы. Это звуковые ловушки. Они во всех скрытых полостях, до которых мы не можем добраться с традиционными материалами. Теперь в передней части кузова. Там, в самой дальней части, это у нас обработка в три слоя. Это там виброизоляция, шумоизоляция интегра и акустическая мембрана. Зона под задним диваном обработана в два слоя. виброизоляции и шумоизоляция интегра мы не обрабатываем а, зоны крепления сидений, это вот эти вот элементы, а, также в передней части у нас два усилителя и а, вот такие вот вещи, как ребра жесткости, как с этой с этой стороны. Не забываем мы также и про обработку пластиковых элементов багажного отсека, а, она обработана полностью слоем а, шумоизоляционного материала, но ну, с исключением места под сабвуфер, и решеточек и различных модулей, к которым подключается впоследствии проводка. В крышка багажника у нас входит в стандартную обработку в варианте Dark Extreme. Там вот внутрь, во внутренней части крышки багажника нанесен слой виброизоляции, а сама обшивка декоративная закрывается точно так же, как и двери слоем SoftWave 15. После сборки салона переходим и к шумоизоляции дверей. Двери мы обрабатываем в 4 слоя, Сейчас у нас нанесен один слой, это слой виброизоляции. Мы закрываем ей практически всю поверхность, исключая, как обычно, вот такие вот ребра жесткости. После на нанесенную ранее виброизоляцию мы наносим слой шумоизоляционного материала с мембраной, это Интегра. Она наносится так же, как и виброизоляция, на всю поверхность, исключая ребра жесткости. Третий завершающий слой на двери. Это у нас э, слой виброизоляции. Он наносится на внутреннюю часть двери, на щит, на котором установлены и закреплены динамики и модули стеклоподъемников. Мы закрываем все элементы, исключая э, разъемы от э, электропроводки, а также тройки для открытия дверей. А заключительный этап работы с дверьми это обработка пластиковой обшивки. Здесь мы закрываем также больше 90% поверхности, исключая место под динамик, ручку и провода К обработке подвергается также и капот капот обрабатывается в один слой это виброизоляция она наносится на внутреннюю часть внутри, между ребер жесткости мы закончили работы с этим автомобилем полностью собрали, проверили его работоспособность сейчас ребята делают завершающую уборку протирают следы, которые у нас возникают в процессе работ на этом все. Спасибо за внимание и до встречи в новых выпусках.